Очень срочная продажа, всего лишь по 173 тысячи за квадратный метр. Друзья, всем привет! Выдвигаюсь на съемке. Вот такая квартира, планировка огонь для большой семьи и ПМЖ. Еду по улице Донская в сторону Мамайки от Муримова. Итак, с Донской поворачиваем на улицу Тимирязева. С левой стороны у нас Новая Заря. Чтобы вы понимали, есть небольшой уклончик. И наконец-то с левой стороны сделали тротуары. Но пока не везде. И вот здесь мы сворачиваем на улицу Гранатная. Дорога здесь вполне хорошая. Но чтобы вы понимали, от нашего дома будет короткий спуск на улицу Донская. Рядом с домом конечная 46 го автобуса. Детский сад. И до школы где-то 5-6 минут пешком. Мне понравилось, что дом... Прямо утопает в зелени. Во дворе цветет сирень, растут пальмы. Такой пятачок с парковкой. А это жилой комплекс Три Капитана. Кстати, у меня там тоже имеется предложение. Есть квартира с видом на море, но совсем по другой цене. Вот так выглядит сам дом. Он действительно утопает в зелени. Ну что, охранники, пустите меня на площадку. Такая небольшая детская площадка. Все тут цветет за окнами, и очень вкусный запах. Рядом с домом пиццеровы, продуктовый магазин. Тут вот еще один. Ну и до сетевых магазинов, таких как... Магнит-пятерочка тоже несколько минут пешком. С торца дома есть короткая дорога, которая приведет вас на улицу Донская. А если пойти чуть правее, на центровой пятачок, где новая заря. Идти туда минут пять, ну максимум 10, если идти черепашкиным шагом. Подъезд чистый, покрашенный. Заходим в квартиру. Общая площадь 75 метров. Смотрите, какая просторная Прихожая. Здесь вместительный шкаф. Туда заглядывать не буду. Санузел раздельный. То есть здесь полноценные три комнаты плюс просторная кухня-гостиная. То есть это первая спальня. Хороший вид. Море видно. Сейчас покажу со второй спальни. Кондиционер есть. Квартира в вполне себе нормальном жилом состоянии. Здесь даже начали делать ремонт, но не доделали. Решили продавать. Здесь тоже есть кондиционер вид со второй спальни в этой спальне есть кабинет я бы наверное его назвал кабинетом да вот такой вид море очень даже хорошо видно и в ту сторону и посередине и левее море видно везде и весь город здесь как на ладони это значит была вторая спальня двигаемся дальше Детская. Вид в зелень. В детской кондиционере я не наблюдаю. И планировка вообще класс. Ванная комната. Дальше, смотрите, кухня. Она совмещенная с гостиной. То есть вот такая кухня. Как вам такой вариант? есть посудомоечная машина все в рабочем состоянии все коммуникации центральную газ и еще одна комната ну я ее называю кухня совмещенная с гостиной тоже есть кондиционер это вам достается в подарок наверное, и вид с гостиной обратную сторону на детскую площадку. Разлетай, как Классная планировка. Цена 13 миллионов, возможен разумный торг, пройдет любая ипотека. Кстати, на Бытхе есть аналогичная квартира, правда чуть-чуть подороже. Кому интересно, звоните, пишите. За мои старания поставьте лайк, если впервые на моем канале, обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать вот такие интересные предложения, только там обязательно нужно поставить колокольчик. Также ждем вас во всех наших соцсетях. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.